Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня в видео я хочу поговорить о жалости к себе. Как правило, женщины, да и мужчины, в принципе, тоже часто жалеют себя, даже не замечают и не обращают на это внимания. И жалость к себе часто разрушает жизни людей и не дает двигаться дальше, как в отношениях, так и в бизнесе и до других сферах жизни. Вообще, жалость к себе – это коварное чувство. Оно и может казаться даже приятным. Вы начинаете жалеть себя. Вот я такая бедная, несчастная, разнесчастная, например, меня бросил муж. Он такой-всякой плохой, раз плохой, а я такая хорошая он мне бросил. Или у меня в отношениях не складывается что-то, или в финансах, например, мне денег не хватает, либо другая какая-либо причина вас имеется. Я не могу, например, бросить курить, я не могу бросить пить, я такой бедный, несчастный, пожалейте меня, у меня разрушается семья, это бывает часто у мужчин. Ну и у женщин также присутствует такое состояние. И для того, чтобы убрать жалость к себе, необходимо сделать такую практику. А эта практика очень простая. Берете любой камень, который помещается в вашу ладошку, берете его, закрываете глазки и почувствуйте, подошите глубоко, почувствуйте эту жалость внутри себя, почувствуйте эту боль, обиду, разочарование, эту жалость, которая поселилась внутри вас. И возьмите эту жалость, начинайте через руки отправлять в камень. Можно даже лист бумаги взять и лист бумаги перенаправлять. И почувствуйте, как она уходит с вас и наполняет эту бумагу, наполняет камень. Лист бумаги можете скамкать. Почувствуйте прямо, как уходит вся ваша боль, как уходит вся ваша обида, вся жалость к себе. Уберите ее прочь из себя. Перестаньте жалеть. И отправляйте, отправляйте ее подальше от себя, отправляйте ее подальше из своего тела. Почувствуйте, как она покидает ваше тело. Если вы это прочувствовали и почувствовали, что оно переместилось в камень или в бумагу, значит, эта практика подействовала. Если вы не почувствовали, делайте эту практику до тех пор, пока вы не уберете всю жалость себе, как только чувствуете, что вы начинаете жалеть себя, начинайте проделывать эту практику. Потом берете этот камень. И закидывайте в речку, в озеро, в море, без разницы куда. Если вы в лист бумаги, вы можете его сжечь, этот лист бумаги. Я думаю... Если вы попробуете, вы убедитесь, и вы поймете, что эта практика действительно рабочая. Если она, вы уже ее знаете и она вам помогла, я прошу оставить вас в комментарии. Мне будет интересно почитать ваши истории. Но ну, а если вам видео было полезно, поставьте лайк и подпишитесь на YouTube канал Мир мыслей и чувств. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои видео. Ну, на связи была Елена Лиенко. До встречи в одном из следующих видео.